для понимания. Ну что, самые терпеливые, начинаем открытый урок. У нас сегодня урок о переходе Сатурна. Эти темы очень важны, будут еще очень долгое время. Я сейчас буду переводить астрологический язык на понятный. Ну, в целом, хочу сказать, что это касается каждого человека, потому что Сатурн символизирует, наверное, самые важные вещи в нашей жизни. Именно символизирует, не влияет, не что-то сам по себе делает, он просто отражает систему нашей жизни. Вот, и сегодня мы будем говорить о переходе Сатурна в Водолей. Водолей – это тоже знак Сатурна, это как раз-таки знак тройной силы Сатурна. И это тоже про систему. Поэтому, если мы познаем систему нашей жизни, систему самого себя, прежде всего, мы будем реализованы во всех системах жизни. То есть это глубокие знания просто касательно всех сфер жизни. Так, сам, сам Сатурн переходит 28 апреля, это бывает раз в два с половиной года, то есть это очень редкое явление. Ну, на 2,5 месяца пока, до середины июля я буду даты как бы округлять, чтобы вам запоминалось, а кто хочет детально, будет в посте потом и в уроке со слайдами, его можно будет пересмотреть. Дальше только с середины января 2023 года он уже зайдет так плотненько до конца 23-го, 24-го и до весны 25-го. То есть очень пролонгированная такая задача. Мы сейчас будем разбираться в этом всем. Урок будет очень многогранный. прям будьте, будьте до конца, берите ручки, тетради, особенно ученики. Будет много концентрированной, важной информации. Если вы это будете знать, для чего вам это знать? Вы будете в потоке именно того, как справляться со сложностями этой жизни. Потому что Сатурн символизирует сложности, конечно же, вообще все. И мы сегодня будем говорить, зачем они, именно с точки зрения водолея, и не только. Сатурн символизирует коротко время, время само по себе, карму, то есть, что посеешь, что пожнешь, да, вот этот механизм. Не только какую-то плохую карму, но и хорошую карму. Вообще понятие плохо, хорошо относительно, тем не менее, в плюс и в минус, все, что мы сделали, делаем, все Сатурн. Также Сатурн символизирует зрелость. Очень важное понятие будем разбирать. Приятие, работу, высшие достижения. В том числе все, что хотят люди, это исполнение желаний и реализация финансовых возможностей в долгосрочной перспективе. Это сектор водолея, 11 сектор, это тоже Сатурн. Если вдруг вы удивились, это не только телец деньги. Сатурн переходит в следующее созвездие у нас. И в конце сегодняшнего урока я расскажу о трех главных условиях баланса в ограничениях. Потому что Сатурн связан как с большими достижениями, так и с большими ограничениями, почему у, большинстве, у большинства людей все-таки ограничения, а не достижения. Мы будем об этом сегодня говорить. Я буду прям конкретно говорить, где вы что-то упускаете. И вы, скорее всего, будете себя узнавать, потому что Водолей и Сатурн это такая очень высокая планочка развития, реализации. Ее очень, не просто понять, ее несложно развернуть, ее, не сло, ее сложно действительно развернуть в плюс. Это не быстро, никто не может взять и в 15 лет это все взять и реализовать за крайними исключениями. Но давайте э, я еще пару слов хочу сказать о том, э, особенно для новичков, кто первый раз со мной в прямом эфире, в потоке в этом, я даю научную астрологию Джотиш, обучаю ей. Консультирую с точки зрения того, как отображаются планеты в нашем сознании. Прежде всего, у нас же на физике тоже Вот самые базовые моменты. У нас есть 12 черепно-мозговых нервов, 12 домов гороскопа, 12 созвездий, 12 знаков зодиака, 12 часов у вас на циферблате, 12 месяцев в году у нас. Вот эта 12-теричная система, она природная, и астрология, настоящая истина, она о природе нас больше ни о чем, ни о каких планетах каких-то, которые там крутятся. Нет, это все мы изучаем себя. Настоящая астрология — это изучение себя. И мои ученики это знают. Ах, недавно посмотрела, крутой такой отзыв. Сейчас вспомнилась мне девушка, которая очень быстро сейчас изучает уроки. Какая она счастливая, кто-то, может быть, уже видел на стене. Отвлеклась. 27 пучков нейронов у нас в стволе мозга, кто не знал. И также у нас есть 27 делений. То есть у нас 12 делений гороскопа, есть 27 делений гороскопа. У нас есть вот эти, если 27, кто уже понял, накшатр, они делятся на три группы, да, вы знаете. И у нас эти три группы также в теле выражены через определенные системы. Конкретно речь идет о трех параметрах – норадреналин, серотонин, дофамин. Это все можно переложить через астрологию. Мы это все на обучение изучаем. Если возьмем психологию, четыре типа, ну, таких неких базовых систем, матриц человека, например, в образе дерева, если корень, ствол, листья, плоды. То же самое в астрологии, да, у нас есть четыре типа по стихиям, да. Все, что связано с огнем, с землей, с воздухом, с водой. Вот везде все едино на самом деле. Все является системой. Сегодня я в систему копну глубже. Буду некоторые вещи вообще впервые говорить. Слушайте внимательно. У нас даже, если мы клеточку разберем, ее составляющие, там тоже будет 27 составляющих. И у нас все эти 27 составляющих мы изучаем да, в виде накшатр, и так далее. У нас есть три типа нервов. Моторные, сенсорные, моторно-сенсорные. И также у нас в зодиаке есть подвижные, неподвижные, двойственные знаки. То есть это все у нас, а не о знаках зодиака. Поэтому я даю научный подход, я перевожу астрологию на понятный язык, и это очень эффективно. Иначе бы я этого не делал. Я очень практичный человек, люблю все практичное, понятное, логическое. Мы сегодня на самом деле разбираем транзит Сатурна, если на астрологическом языке говорить. И что такое транзит? И давайте прежде всего скажем, зачем нам это все знать? Есть такое понятие, цикл определенный. И когда мы изучаем астрологию, мы говорим о небесных телах, конечно же, об астрономии тоже. Вот. Но я хочу сказать, что тут надо глубже смотреть, нужно смотреть устройство системы у всего у всей системы есть центр, есть периферия, есть действующие энергии, есть накопительные, есть карательные. Все есть система. Какую бы мы часть мира не взяли из себя и даже какую-нибудь клетки, органа, системы семьи, системы образования, системы страны, мира, везде будет центр, периферия и все вот эти части. Вот об этом научная астрология на самом деле, о том, что мы являемся частью системы. Нам нужно познать свою систему, нам нужно эволюционировать свою систему. Все абсолютно об этом. Если мы в эту сторону идем. То у нас открываются дверки, мы удовлетворены, все как по маслу, как говорится: а если нет, то значит еще учимся. Дамы и господа. Вот транзит. Что такое транзит? Транзит – это такая погода определенная э, в пространстве, погода в кавычках, конечно же, погода по задачам, я бы так сказала. То есть у каждого из нас есть свои индивидуальные задачи. Это смотрится по индивидуальному гороскопу. И, надеюсь, вы за мной успеваете. Я не могу не говорить быстро, потому что у меня мало времени, а информации очень много. На обучение, кстати, я говорю медленно, а тут быстро. Ну, Надеюсь, все понятно. И у нас есть э, свои э, задачи индивидуальные по индивидуальному моменту рождения мы это смотрим даже по минуте, да, учитывая время, место, э, время, место, дату И у нас есть свои индивидуальные задачи. Их, кстати, тоже надо знать. Они первичнее, мои хорошие. Они первичнее. Если вы до сих пор этого не знаете, вы идете завязанными глазами по пути жизни. Если вам так нравится, пожалуйста, намного интереснее, ресурснее, приятнее понимать это все. Это обучение астрологии. А вот еще есть, помимо этих индивидуальных задач, мы же не в детский сад да, пришли сами, мы пришли сюда учиться, у всех свои уроки, их достаточно у всех, я вам хочу сказать. И есть еще помимо личных задач, задачи такие общечеловеческие, вот так давайте скажем. Или это погода определенная на улице, э, которую тоже нужно знать. Если вы будете идти против нее, вместо нее, вообще не туда, вы опять же будете идти, не придете туда, куда надо. Это на самом деле очень неприятно. Э, не знаю, я настолько ценю время, что если я вот вспоминаю, как несколько, ну, много лет назад уже не несколько, много лет назад, водила машину и навигатор не работал, это было какой то просто мучение, какое-то ехать не туда, не знаешь куда. Хотя и в Азии мы когда жили, у нас тоже были такие истории, когда не знаешь, как сказать, на каком языке, и Google не работает, карты, и, и, и идешь э, на обум. Вот так вот не знать э, эти задачи. Поэтому надо знать, на самом деле, ресурснее. Скорее всего, если вы здесь со мной, а вам это интересно, вы понимаете важность этого. Итак, транзиты э, есть у каждой планеты. Но самые э, основные... Инстаграм э, чуть-чуть пишет, что приостановлю хорошо у нас контакт о вконтакте в инстаграме много людей я так рада спасибо что поддерживаете кстати поддерживайте контакт мой ставьте пожалуйста всегда сердечки и сохраняйте репостите что-нибудь делаете чтобы э, мне тоже было видно что вам это нужно чтобы я продолжала быть и Транзит есть у каждой планеты. Это то, что... Представим пока астрономически. Я еще раз говорю, что нужно смотреть глубже. Не обязательно речь идет вообще о небесных телах, но у всего есть определенная система. И у каждого элемента системы есть цикл. Все очень просто. Вот этот цикл, его тоже нужно знать. Особенно у четырех планет. Это Юпитер, Сатурн, Раху-Кету. Про Раху-Кету мы в прошлом открытом уроке говорили, если кто-то не видел, обязательно посмотрите. Там задача на полтора года ближайшие. Сейчас происходит транзит на два с половиной года. Ну и за исключением вот конца 22-го все-таки, потому что через два с половиной месяца Сатурн опять зайдет в Козерога, и еще два с половиной месяца мы будем в Козероге с задачами. А потом уже начнется, ой, не два с половиной месяца, ну да, до конца 22-го года. И с начала 23 уже пойдет эта задача очень мощно. Но уже можно готовиться, надо готовиться, потому что очень высокого уровня задачи. Очень. По ним мало кто проходит. И я буду рассказывать сегодня, почему. Так вот, у Сатурна сдвиг по созвездиям раз-два с половиной года целый круг 30 лет. Это самая медленно циклирующая планета. Да? То есть Луна быстрее всего. Поэтому это то, что мы не, нет смысла даже разбирать. Очень глубоко. Ну астрологи все это знают а так как-то уделять этому внимание хотя тоже можно но это менее важно так сказала для глобальных задач вот Солнце у нас раз в месяц меняет меня знак а вот Сатурн раз в два с половиной года представляете и он и курирует очень крупные задачи и дает сроки большие вот. ну и это обычно не просто все реализуется и это тоже нормально, кстати. Потому что Сатурн связан с тем, чтобы мы созревали. А созревание оно должно идти своевременно. Так, это про транзиты. А, что, чем особенно сейчас транзит? И почему это так важно? Потому что раз в 30 лет бывает сильное положение Сатурна. Самое сильное положение планеты – это в точке ее тройной силы. Мулатрикон это называется. А, и вот Сатурн сейчас войдет в, в созвездие своей тройной силы. Это раз в 30 лет бывает, поэтому воспользоваться надо, сейчас вообще такое время, у нас же Раху Вовны зашел на полтора года, действовать очень важно, но действовать важно структурно обязательно, все равно Сатурн будет как бы шапочкой сверху, что бы то ни было. Сатурн и Юпитер – это две такие самые большие части нашего сознания, они самые крупные даже в Солнечной системе, даже пусть она будет символическая, но они все равно объекты нам рассказывают, что это крупные энергии. Это все соотносится, то есть это не просто теория, это соотносится с параметрами нашей жизни очень четко. И Сатурн связан с замедлением, с такими медленными различными процессами и очень высокими задачами. Поэтому об этом не так просто говорить, не так просто это все понимать, но можно. Поэтому астрологи, они чем крутые? Водолеи вообще это астрология, чистой воды астрология, то есть... Если мы берем начало, это как глубину астрологию, когда мы только погружаемся в неизведанное, это вот скорпион, а когда мы уже понимаем, насколько все систематично работает, это уже водолей. Мы астрологи имею в виду, и астрология, она вся у и водолей весь об астрологии, если брать вот точку большого-большого ресурса. Потому что это знание о том, как устроена все системы. Вот и все. Забыла рассказать правила участия. Кодовые слова у нас будут. Пишите, записывайте их. Ученики, особенно новые. Они нужны для доступа к практикумам. И кодовые слова. Первый код урока. Важно повзрослеть. Сатурн связан с взрослением со зрелостью и сразу же записывайте себе кстати я немножечко посмотрю в чат прочувствую вас всех еще раз так сказать своими глазами поприветствую напишите где у вас водолей в каком доме надеюсь вы это знаете если не знаете и у меня на эфире надо узнать После того, как закончится эфир, пишите, я скажу сейчас куда, что писать, ладно, могу помочь, в общем, самое главное, чтобы вы мне написали в личный диалог о том, чтобы я вам помогла разобраться в этом, и не только в этом. Первый год урока важно повзрослеть, поэтому где у вас водолей, напишите, пожалуйста, в каком доме, вот ВКонтакте хорошо идет эфир, замечательно. Да, пишите, вот, вот этот дом прям должен у вас прям рисуночек вашей натальной карты, и там на 25 года рисуем Сатурн, как задачу определенную, временную, но 25 года это, конечно, большой промежуток, важно повзрослеть, все записали, да? Если кто-то впервые слушает меня, меня зовут Лидия Бойко. Прям пару слов. Все-таки все новички когда-то были, все когда-то знакомились. 13 лет я уже с астрологией основала школу, обучаю, делаю акцент на пятом секторе сознания. Об этом сегодня много будем говорить. Кто хочет познакомиться ближе, пожалуйста, пишите лично. И я вместе с супругом веду школу целительства также. Очень большой опыт, инициации проводим. И у нас еще третья школа стройности и осознанного питания. Тоже кому интересно, тоже везде у меня особенный подход и ставка на пятый сектор. Мы об этом поговорим, поэтому кто не понимает, прям запомните, пятый-пятый, что-то с этим связано. А для новичков еще скажу также пару слов о том, что можно познакомиться абсолютно безоплатно в смысле, получить пользу от меня бесплатно. Вводный урок можно посмотреть по теме или астрологии, или целительства, или питания. И даже получить вводную мини-консультацию. Абсолютно бесплатно для знакомства. Это очень важно, чтобы познакомиться с мастером. На самом деле, крутые мастера, они вот могут, могут и должны, наверное, так работать, чтобы у человека было полное понимание, куда он идет. Потому что темы очень серьезные, важные, глубокие. Вот. Пишите лично, хочу познакомиться с вами или с вашей школой, и я вам это все пришлю. Только, пожалуйста, активно в течение трех дней вот эта вот бесплатная вводная консультация доступна. И мы переходим к темам. Новичка. Новичков уважили, надеюсь, это все перетерпели, потому что в основном, конечно, ученики. Присутствует, я вам всем очень рада, рада вас видеть, особенно на такой важной теме, как Сатурн. Итак, мы начинаем основную информацию. Я хочу сегодня начать с понятия оси, почему все в этом мире в паре. Потому что без этого понимания мы до водолея никогда просто не дойдем. Да? Мы так застрянем во всем, водолей. Смотрите, почему я говорю далеко, высоко, сложно, потому что всего у нас 12 секторов, а водолей это 11 из 12 Возьмите просто цикл какой-то любой, в нем всегда есть вот 12 шагов. Ну, мы аналитики жизни, аналитики сознания, астрологи, можем разложить все на 12 таких шагов определенных. И водолеи это 11 сектор из 12, это очень высокая ступенечка. И мы все сейчас хотим, мы не хотим, почему важно транзиты знать? Потому что у вас в личном гороскопе может не быть задачи по водолею, а вот транзит Сатурна пошел по водолею, чтобы вы не расслаблялись и все на свете делали сами. Ну так получается, потому что сразу столько задач. У нас вообще весна 2022 -го года, она просто. То никаких транзитов, то все сразу, понимаете? Все крупные транзиты весной 22 -го. И Юпитер сменил, и Рахукету, и вот Сатурн сменил. А, см меняет знак 28 апреля, это у нас следующая неделя, четверг. Уже несколько дней осталось, и мы об этом и говорим. Итак, понятие оси, почему все в паре? Почему это важно знать? Потому что... В, это на самом деле баланс всей жизни. Все держится на балансе и все держится на осях. Вся жизнь вообще наша держится на осях. Не только гороскоп, ну гороскоп тоже. Если для вас это вдруг новость, приходите обучаться. Это основа основ. Это очень важно. Обе стороны. Лучше всего, наверное, тут представить весы или собеседника, который сидит напротив вас. У меня на слайдах мужчина и женщина друг на друга смотрят, и у них происходит взаимодействие обязательно. На оси всегда одно дополняет другое, но одновременно кажется очень противоречивым и прям полюсовым. Это вечная дуальность, да, то есть вот это вот все имеет обратную сторону. Там медали, да, есть другая сторона оборотная, абсолютно любого процесса всегда есть антагонист вот этот вот. И с одной стороны это противоположно, а с другой стороны это то, что дополняет друг друга и делает вот эту вот ось устойчивой, мощной крутой в гороскопе все устроено на осях, и одно без другого оно не цельное. Вот очень важно понять, что обе стороны влияют друг на друга, и энергия прямо на течет вот этот вот символ бесконечности, как раз восьмерочка лежачая, да? а как раз восьмерка связана с Сатурном. Вот оно, потому что оно перетекает. Если вы будете сопротивляться и думать, что как-то можно по-другому, вы будете терять время, вы будете стоять, тормозить. И в гороскопе у нас его 6 осей. Именно по созвездиям мы сейчас смотрим, 6 осей. Не те оси от одного созвездия, от другого, а просто 6 осей. То есть, есть овен, напротив всегда весы. Есть телец, напротив скорпион. По домам мы можем то же самое приложить. Есть третий дом, есть девятый дом. Ось четвертый, десятый дом, пятый, одиннадцатый и так далее. Вот сейчас очень важно понять, что даже головной мозг наш, он на две половинки разделен, у нас есть два полушария. По-моему, они даже идентичные, да? Но разные, с разными там, функциями, целями. Я имею в виду физически идентичные. Весы, представьте, вот это тоже тот самый баланс Сатурн, где экзальтируют в весах, в балансе, поэтому я это часто говорю, мы сегодня будем говорить об оси Лев-Водолей, а не только о Водолее, приготовьтесь, потому что до Водолея никогда не доберетесь, если не поймете, что такое Лев, мы будем, вот мы сейчас об этом начинаем говорить, вот сейчас начинается самое важное, будьте внимательны, я сейчас почитаю, в каких у вас домах. Я вообще, в принципе, вижу, что вы знаете, где в каком доме. Это очень хорошо. Кто не знает, в каком доме, после урока напишите мне в личный диалог. Лучше всего сразу с запросом на мини-консультацию. Там есть одно условие, кстати, для мини-консультации. Оно безоплатно, это не репост, но есть. Оно только в личку я буду писать. И вот сразу, смотрите, как бы так будет вам более, больше пользы. Я вам пронесу даже мини-консультации. Так вот, начинаем говорить про «Оси вдали». У всех у нас начинается сейчас обучение на ближайшие 2,5 года. Сейчас как бы тестовые 2,5 месяца, потом чуть-чуть отдыхаем, почти 5 месяцев. И потом все, на значит, 23, 24, на 2,5 года. То есть даже можно сказать сейчас... В целом, как бы такой пробный, <смех> пробный, ну нельзя сказать, что он не считается. Ну вы все почувствуете. Кстати, эти два половиной места наблюдайте. У вас Сатурн на два половиной месяца перейдет в другой сектор жизни, в другие сферы начнут затрагивать. Это должно обязательно вами ощутиться, прочувствовать. Особенно, если у вас нет планеты Водолея, вот. И запишите вообще себе вот как что. И потому что, если вы запишете, вы сможете это Поразмышлять над этим, откорректировать что-то, особенно если пойдет что-то где-то плохо. Вот значит там вам нужно расти, там нужно поработать. Сатурн прямо и просто даже не абстрактно связан с работой. Везде, что касается Сатурна, надо поработать. И там, где у нас сектор водолея, теперь нам нужно поработать и вырасти в секторе водолея. Но это не отдельная задача. Это задача на оси водолей и то, что напротив него. Это пятый сектор вот Я очень люблю пятый сектор, он у меня очень мощно развит, у меня в пятом созвездии в, в, в, Льва две планеты и в пятом доме две планеты, то есть очень активный пятый сектор, мы сегодня будем делать на него ставку, потому что он у всех не то что недоразвит, он вообще в зачаточном состоянии проявлен, потому что у нас могут быть у всех разные потенциалы, но как мы их реализовываем? реализуем а очень от нас зависит от нашей воли мы можем вообще не реализовывать потенциал нашего сознания карты пути просиживать это все также прекрасно можем то есть потенциал не равно его реализация поэтому об этом нужно говорить и поэтому пятый сектор нужно развивать смотрите мы в 33 уроке у нас внутри 37 5 уроков назад Правда, это очень давно было. У меня был большой перерыв в открытых уроках. Мы изучали 11 сектор через призму желания. Кстати, я в Телеграме. Подписывайтесь, пожалуйста, на Телеграм. Скину это 33 урок, чтобы вы не искали. Но обязательно подпишитесь. В а знак энергетического обмена. Итак, мы там изучали призм, 11 сектор через призму желаний именно. Я буду говорить, 11 сектор... Чтобы вы понимали, что это не только водолей, это в целом одиннадцатый сектор, который связан с водолеем, конечно же. Но приучайте себя, понимаете, Ой, астрология это на самом деле сакральная математика. Как и музыка, это вообще высших сфер математика, опять же, спросите любого музыканта. Музыканты есть? Напишите. Я тоже отчасти музыкант по образованию. И что я хотела сказать 11 сектор там есть у нас желание да, учитесь мыслить цифрами это легче если вы знаете где вот этот 11 сектор по домам вот я его всегда так представляю это очень легко запоминать 5 -й, 11 -й. у вас на так надо показать и мы тогда говорили про такой вектор углублялись я осознаю свою уникальность это пятый сектор и тогда мои особенные желания реализуются. Это 11 сектор. Мы все хотим, чтобы наши желания исполнялись. Да, чего бы они ни касались. Но нужно сначала осознать свою уникальность. С этого мы начали. Сегодня как бы, мы продолжим. И я хочу э, перечислить, что курируют водолеи теперь. Да? Пишите прям э, несколько параметров очень важных. <как> водолеи – это системность, расширение, новаторство и выход в группу. Об этом всем, конечно, по часу можно говорить. Но это вот в целом. Причем это нужно прям дальше стрелочку поставьте, напишите: и на уровне тела это все, и на уровне души, сознания, и на уровне духа это надсознание. То есть это очень мощные такие задачи, вот их все нам надо решать, учиться этому. Это все у всех не быстро, обычно, особенно если попадает у вас водолей в сектор, противоречащий вашей основной природе. Например, в шестой дом у вас попадает, восьмой дом. 12 дом, или от Лагны, или от Лагнеша, или от Луны, или все сразу в совокупности. Ну, так или иначе, у всех будет какая-то вариация. Не надо на этом концентрироваться, что у вас прям сложнее, у других легче. Для всех Водолей сложен, задачи по Водоле. Конечно, легче тем, у кого планеты в Водоле. Они уже как бы всю жизнь в эту сторону точат точат <смех> стучат стучат конечно им легче вот у них есть как бы опыт определенный. но опять же не у всех если это развили реализовали у всех все по-разному какие самые главные мои советы записывайте пожалуйста нельзя думать только о себе сейчас эгоцентризм который свойственен для неразвитого пятого сектора льва или пятого дома вот он будет сейчас очень подавляться хотим мы не хотим причем тут, пожалуйста, не буквально, понимаете, это система вообще в целом имеется в виду. Нельзя быть ребенком и не брать на себя ответственность, надо взрослеть. Сатурн в Водолее, мы в таком цикле времени, когда нужно взрослеть в таких огромных смыслах этого слова во всем абсолютно брать на себя ответственность за все, что с вами происходит, за все ваш, как бы за ваш выбор, за ваши слова, за ваши действия. Это и так понятно, это так по жизни вы скажете, для всех важно. Но сейчас как бы пришел, приходит задача вместе с экзаменами, и мы их должны сдавать вот так. И это постоянно циклично, это не впервые. Но у каждого поколения раз, так или иначе есть какие-то свои акценты. Вот. Дальше нельзя проявлять нетерпение или неприятие. Имеется в виду, что сейчас будут быстренько вам уроки давать по этим темам. Вот так можем сказать. Дальше важно осознать, как сильно мы все друг с другом связаны, это водолейская энергия, это работа в группе, это выход в группу, нравится вам, не нравится, если вы акцентированный лев, вы никуда не хотите, или рак, вы никуда не хотите выходить куда-то. Я имею в виду, сами по себе хотите быть в раковине или на сцене сиять. Вот сейчас не прокатит, если вы не будете взаимодействовать с группами. То есть самые большие достижения будут сейчас в секторе Водолея. И мы перечисляем, что противоречит этому, а что поддерживает это. То есть сейчас будет рулить только синергия работы в команде. Да? Поэтому очень важно осознать, как мы сильно с друг с другом связаны. Я бы на эту тему три часа бы говорила, но не могу, мне надо идти дальше, поэтому углубляться мы не будем. И открытый урок это всегда обо всем, чтобы цельно что-то увидеть. А детали это уже обучение, там настолько деталей я даю, что это никогда вглубь можно очень долго идти, вот так. А сейчас, конечно же, цельно, потому что это открытый урок. Важно познать глубоко все системы и вывести все системы в новый уровень. Да? То есть а Также важно подходить ко всему научно, но вот это слово научно, его тоже нужно верно понять и вообще узнать, а что такое наука. Об этом тоже можно три часа разговаривать, потому что каждый в слово наука что-то внесет в свое, а я соответственно свое. Тем не менее, научный подход, а, истинно научный подход, это очень простой, понятный и действенный метод какой-то. Вот, вот я называю это научным подходом. А не, только, а не то, что в заголовке написали где-то якобы из какого-то супер университета сграничного, и только в заголовке это написали, а внутри ничего вообще, никакого научного нет. Вот, пожалуйста, будьте... Сейчас очень много иллюзий, очень много... Это всегда было на самом деле, это давным-давно идет это все. Но, тем не менее, я сказала, что я вкладываю в научность то, что очень вам откликается, это очень просто это очень ресурсно давайте пойдем дальше про науку прямо сейчас буду я говорю три часа могу об этом говорить пока пока нет времени на это важно идти системно во всех сферах жизни тело душа дух все вместе про три единства мы говорили на предыдущих уроках очень глубоко и важно посмотреть на ось вашего личного Сатурна Сатурна к сектору Водолея уже вот сколько шагов от вашего натального Сатурна каком он знаке да до этого сектора тоже посчитайте. У меня Сатурн с семерки в весах, в знаке экзольтации. А Водолей считаем от семерки. 7, 8, 9, 10, 11, 5. Да? Вот, вот этот шаг тоже очень важен. Кстати, опять пятерка у меня лично. У вас будет по-другому, смотря в каком знаке, в какой циферке ваш Сатурн. Дальше осознайте важность опоры на льва, особенно если есть у вас планеты во льве. И нет Водолея. Потому что э, у кого есть планеты во льве, их конечно, в жизни нужно реализовать тоже верно, везде, везде нужны знания, вот, но так или иначе таким людям легче понять, вот, пятерочку, да, на нее опереться и пойти в водоле Так, сейчас, секунду. Фу, надеюсь, понятно. И вот это вот я сам по себе, у меня выделено большим, крупным слайдом, нужно перейти уже от него, то есть я сам по себе сейчас не будет работать, не будет поддержки, не будет реализации, не будет потока жизни можно сказать если вы сами по себе даже если вы супер лев и супер акцентированный пятый дом надо пойти в группу водолея мы в группе вот э, нарисуйте себе кружочки два. вот я сам а вот мы вот в акцент мы нужно сделать ну конечно идем вот к тому что у нас на самом деле большая проблема что мы то я себя не познали да? то есть вот этот я сам по себе он тоже не изучен вообще вообще 40-50 лет человеку ничего не понимает про себя не знает все у него не сложилось потому что он вообще не понимает как взаимодействовать как себя раскрыть понять конечно все начинается с себя вот поэтому у нас большая проблема никто не хочет развивать пятый сектор вот это самая большая проблема к тому чтобы пойти к водолею да, реализоваться а там наши желания, деньги долгосрочные связи просто Слава богатства исполнение всего на свете, особенно в материи. Но никто же не хочет развивать пятый сектор. И кто-то не знает, кто-то не хочет. Кто-то не видит нужность, да? Мало кто хочет получать знания о себе. Все время мы что-то учим для чего-то, для заработка денег, допустим. А про себя ничего не знаем. Это самая, наверное, большая проблема. Потому что если бы мы знали себя, мы, может быть, туда бы не пошли. Вот на такой заработок мы совершенно на другой бы пошли. Ну, то есть мало кто хочет вот это все изучать. Это труд на самом деле. Это самое, наверное, важное, с чего нужно начать чтобы достичь достижения. Вот я сейчас буду много говорить об этой оси, и на каждом слайде у меня весы нарисованы, и круг бесконечности, потому что это взаимосвязано. Вот. И пятый сектор связан с продолжением себя. Это опять же труд. Да, пятый сектор, пятый дом. Дети, например, тоже труд. Большой труд. И не только родить нужно что-то новое, нужно это постоянно поддерживать. Это труд всей жизни. Пятый сектор очень непростой. Очень важный и очень непростой. Хотя вот так вот какой сектор не возьми. Нужно по нему просто разбираться. И еще раз говорю, раскрыть сектор водолея это не отдельная задача, а это задача на оси. Лев водолея. Если вы не узнали до сих пор себя, вам будет очень непросто дойти до высших достижений, которые символизируют водолей. Особенно материальных достижений. Да? А, вот, и у меня к вам вопрос, знаете ли вы свои особенности, да, вот что вас отличает от миллиарда других людей, вот это пятый сектор, мы сейчас о нем будем говорить много, потому что если у вас там пробелы, еще раз говорю, вы до водолея будете очень корявы идти, очень медленно, с болью, с сложностями, с непониманием, я же говорю, это как идти с закрытыми глазами куда-то, вот вам точно, очень надо туда пойти, там вода, которую вы хотите пить, и вы не можете без этого, а вы не знаете, вот идет дорога вам направо или налево, налево или направо. А может быть там разворот, и еще внизу какая-то другая дорога, которая идет вот именно ваша дорога, а вы ее не знаете. Вот Спросите себя сами, раскрываете ли вы свои творческие проекты, какие-то уникальные. Они, они точно у вас у всех в состоянии зачатка и семечек есть. Есть у каждого, каждый наделен. Только нужно узнать себя, чтобы понимать, что мне творить-то. Да? И это не обязательно написать книгу, картину, это может быть и а, ребенка воспитывать. То есть тут не имеется в виду творчество какое-то такое, как какой при, привыкли его назвать Я же говорю, в каждое слово можно миллион значений внести, но идем дальше. Спросите у себя, есть ли у вас стержень, совесть. А, уважаете ли вы выражение других индивидуальностей? Это вот пятый сектор. А, Прям запишите себе эти вопросы и размышляйте. На самом деле это подсказка к тому, чтобы развить как можно скорее, если вы еще опоздали и не делаете это, вот эту пятерочку, чтобы прыгнуть в одиннадцатый сектор. Вас туда просто вытолкнет. Вам даже идти туда не надо будет. Так, если вы до сих пор себя не осознали духом, пятерочка это вообще, возьмем, пятое созвездие, это лев. Левом управляет солнце. Солнце это наш самый такой вот стержень, основа, самые высокие духовные задачи. И очень важно себя осознавать духом, за, это, за этим, за этим задачами закреплено солнце и сектор солнца. Сектор солнца это пятый лев. И пятый дом гороскопа в том числе он также связан, например, там пурвапуния то, что мы связаны с родом, да, и со всеми своими воплощениями и наработками оттуда, или не наработками. Вот это осознать себе духом, опять же, об этом можно час говорить, что это такое. И это нужно изучать, познавать, осознавать, чтобы узнать себя. И вот у меня на слайдах, на слайдах обязательно пересмотрите, пересмотрите урок. Вот я узнал себя, пятый сектор, и меня вынесло в достижение. Оно ну, это естественным образом получается. Потому что узнал себя, понял, что лично мне надо, а не кому-то, не то, что модно, не то, что мне там все вокруг говорят, а я себя слышу, я понимаю, чем куда мне идти, чем мне заниматься. Я начинаю творить, оно прям начинает, это творчество, оно просто выходит, ты его просто не можешь сдержать, когда ты узнал себя и в нужную дверку зашел. Вот, а это пятый сектор. Прям держите в голове, это пятый сектор, никак не иначе. И стали что-то творить, это то, что вы творите обязательно, вы наделяете качеством, правда, вот это качество туда вложить, это уже отдельный вопрос, это сильный Сатурн, сильная структура. И опять же, когда вы выросли в пятом секторе из своего эгоизма до того, что вы думаете о других, я, я сейчас дойду до этого, Потому что думать о других людях не свойственно изначально, мы должны это развивать, но опять же здесь только нюансов. Не в том плане думать, мы не монахи, чтобы не думать о себе, а думать о других, не в этом смысле, а в том, что, давайте чуть позже об этом скажу, потому что я прям на слайде это писала. Так вот, нужно осознать себя духом, потому что тогда вас вытолкнет и в ресурсность. Вы начнете творить, это начнет нравиться другим людям, это все будет просто из вас изливаться. Вот, кстати, видеоотзыв обязательно зайдите, есть во всех соцсетях и ВКонтакте на стене. Мария, Мария, девушка. Она говорит, я не могу не могу не, поделить, не рассказывать это. От нее так светом просто пахнет уже, что будучи э, вообще ну, ландшафтный дизайнер, у нее свой, свой проект, никогда не, не собиралась говорить об астрологии. Но это настолько все круто. ну Понимать начинаешь все, что просто люди, люди прям хотят к этому приобщиться. Это просто пример астрологии. Так можно любую тему взять, что вы начинаете творить, и людям начинает это нравиться. И так или иначе это превращается в вашу профессиональную деятельность, работу оплачиваемую и так далее. Это есть одиннадцатый сектор на самом деле создать свое дело какое-то, которое будет ресурсным. Но не вот вы пошли с целью деньги зарабатывать и не знаете, что вам нравится, где у вас вот этот творческий поток, никогда у вас не получится такого бизнеса. Он просто да вообще просто по всей статистике, если вы посмотрите статистику бизнесом насколько там все ломается и рушится чуть ли не на второй месяц, я думаю, в том числе, я не бизнес-аналитик, но в том числе из-за того, что человек идет по чьей-то схеме, по чем-то, вот сейчас миллион школ таких, которые вас обучат там этому всему, вот, а тому, как себя найти, никто не хочет это изучать. Вот в астрологии мы это изучаем. Кто я? Чем мне заниматься? И не только чем заниматься, кто я прежде всего. На самом деле, чем вам заниматься, оно, оно потом, когда вы эти оковы иллюзии и ну, убираете, узнаете себя, вспоминаете себя действительно вы вот, логически именно. Вот чем я почему я люблю астрологию, потому что там всегда логика, это не пальцы в небо, это э, определенная последовательность, все с друг с другом связано и понятно. Вот и 11 сектор, он связан с водолеем, и это достижения высокие, да? э, э, все, что хочет обычно земной человек, и это нормально абсолютно, без 11 сектора мы в 12, кстати, не прыгнем, о 12 секторе я бы хотела, конечно, отдельно поговорить, Юпитер-то у нас зашел в 12 сектор, и первое затмение, которое, кстати, будет в следующую субботу солнечное, оно будет на оси Рахукету, соответственно, тех знаков, куда они перешли, вот, оно сейчас постоянно затмение будет на оси Овен-Весы, и первый, и седьмой сектор, вот. но куратор, особенно куратор, который, в общем, Венера с Юпитером, они а в рыбах, это надо, в общем, показывать, про рыбы надо отдельно говорить, но одиннадцатый сектор, кстати, еще мотивация, почему важно развивать, делать крутым одиннадцатый сектор? прожить вот и до потому что это то что даст путь к двенадцатому сектору к которому мы в принципе все так или иначе идем по эволюциям. вот 11 сектор мы не сможем перешагнуть поэтому его полностью нужно прожить ну, с 25 -го года и Сатурна в 12 сектор зайдет если он то пошло поэтому пока мы по, про 11 й давайте. Итак, дальше идем Надеюсь, понятно не устали такая сейчас важная тема ну, мне важно не оставляться. надеюсь вам хорошо со мной. Напишите «хорошо», и <смех> водички попьем. Надеюсь, все все слышат, вижу. Пишите, вы пишите обязательно, да, это ваш энергообмен. Плюс я буду видеть <смех> всегда, что как бы связь не прерывается. Сейчас связь такая особенная. Связь — это, кстати, водолей. Все, что связано с такими соц... соцсетями, связями по всему миру, вот это вот все-все системное — это всегда водолей. Что может связать все на свете. Вот и астрология, чем она классна, крута. И я очень просто счастлив за тех учеников, которые дождались этого момента, когда не поймут это. Потому что, конечно же, когда мы АБВ изучаем, мы еще не читаем книгу эту все. Книгу себя тоже нужно поэтапно изучать. Вот я всегда всегда говорю: вы учите английский, китайский, испанский, не знаю, какой язык, а язык себя не учите. Да, вы вкладываете в иностранный язык уйму времени, а надо иностранный язык себя. Мы себя тоже, как иностранный язык, должны изучить. И там у нас тоже есть вот изучать астрологический язык, это язык себя, язык души изучать. Причем настолько глубоко, просто я не устаю восхищаться джиотишем, насколько он глубокий. И как там вот, вот, вот так все прям. Я всегда говорю, как я в своей карте могу увидеть параметры моего супруга, его натальной карты, или моего ребенка. А у них себя. Как оно вот так вот? Не случайно же? Кстати. Вот. Об этом я прыгнула. В общем, с одной темы, возвращаюсь с другой. Значит, раскрыть сектор водоле. Поток, поток. Простите. Может быть, немножко прыгаю. Хорошо пишут все. Спасибо, спасибо, мои хорошие. Да, мы сейчас прям подходим глубже к тому, что составляет основу водолея, и это очень важно. Потому что если мы признаем, скажем, да, это у меня есть, этот косяк за мной, это я еще не реализовала, я об этом подумаю, я начну в эту сторону двигаться, уже хорошо. Да? потому что Многие же и не понимают, что с этим связано. Отсутствие денег. Отсутствие реализации, отсутствие понимания себя. А вот я вспомнила, что говорила про астрологический язык, это язык себя. И мы там тоже А, Б, В сначала изучаем, понимать чтобы читать потом этот язык. вот и Некоторые очень нетерпеливые. Их, так, их меньшинство у меня в моих, ну, в моих учениках, потому что я очень постаралась так организовать учебный процесс, чтобы было и интересно, и понятно, и несложно. Но даже это иногда некоторые все равно пропускают и не доходят вот до этого счастья самого, когда ты понимаешь все в тебе не просто абстрактно, а буквально. Смотришь в гороскоп себя, там э, вот как у моей ученицы произошло, своего отца, и ты понимаешь, что же я на него 30 лет там обижалась, когда он вот совершенно другой. Вот это вот, и опять же, это опять и опять минус в, в пятый дом в смысле, вы не понимаете ни себя, ни других индивидуально. Вот и ваши проблемы все от, от этого. Возвращаемся к слайду Если вы Смотрите, раскрыть водолея сказала уже, не отдельная задача Это задача 5-11 сектора Но еще водолей Это энергия Раху То есть у каждого созвездия есть Куратор, так можем сказать Ведущая такая, курирующая планета У водолея это две сразу Сатурн и Раху И о Сатурне как бы, уже много сказала Немножко про Раху Раху связан с прорывом Самой большой эволюции, особенно такой материальной, зримой эволюции человека. Ну и не только. Материальность и духовность, они всегда, вот кстати, вот эта вот дуальность, это материальность и духовность, они обе важны. Эти части обе важны, они друг другу кажутся противоречивыми, но составляют настолько единое целое, что без этого не будет баланс. Поэтому, конечно говоря, водоле это больше материя. Но раху это еще и такие тонкие процессы, конечно же, очень серьезные, связанные с родом. И с предназначениями, с прорывом самым большим, которые не делали никто в вашем роду, допустим, с этим связано с раху И если вы до сих пор не знаете этого, если вы вот задаете себе вопрос, знаете ли вы, что вы связаны с вашим родом, не только вот абстрактно, а так вот конкретно, пурвапуни, что такое, вот эти наработки, что у вас с ними. Знаете ли вы свои родовые задачи, узнали ли вы структуру и систему всех слоев ваших предназначений. Еще раз подчеркиваю: не одно у нас предназначение очень много слоев как минимум 9 задачи по индивидуальным периодам да? или, или, или вы считаете, что вы тут один раз, как бы случайно, просто так, думаю, вы так не считаете. И если вы не осознали до сих пор свой важный вклад в систему вот во всю систему, в свою организменную систему, телесную систему, в систему своего дня, в систему своей семьи, прям вот мой муж, мои дети, или еще дальше родители, бабушки, дедушки со всех сторон. там. Вот вы осознали свой вклад? Важный, важный вклад. Вклад в семью, вклад в систему, в которой вы общество какое-то, группа какая-то, соседи, на работе. Какие-то вот э, эти групповые параметры, их можно расширять да, до всей Земли, планеты там, и так далее. И у вас есть важный вклад в каждую из этих систем. Вот если вы не осознаете этого, опять же, вы не осознаете, что вы частичка э, пазл такой важный. да Вот это вот э, эффект бабочки, так сказать, вот сюда же. Я есть частичка духа. вот Пока не осознайте это, опять же, вот в эти предназначения все слои тоже... Не получится туда выстрелить водолея. Да? Водолей с этим всем связан. Но это нужно, вот запишите себе еще два кружочка: на слайдах есть: я есть частичка духа, и это мне дает реализовывать все слои моих предназначений. Если я понимаю, что я есть частичка духа всей этой системы. То есть, опять же, дух это мы скажем на уровне тонкой материи, а на уровне сязаемой материи это будет как раз-таки системность. Это и есть. Это то же самое, разными словами. На Адойсе. Вот, дальше хочу сказать о том, что пятый сектор это образование также. Почему мы говорим про пятый сектор? Потому что на нем все останавливаются. Поним? Понимаете, там такая дыра у людей, там такая яма, что все туда упали и не могут оттуда вылезти. Ну, чуть-чуть шестой дом, конечно, вылазят в конфликты. И все. Конфликты на всех уровнях. Да? На уровне сознания, на уровне тела болезни, на уровне сознания это отсутствие ощущения счастья, на уровне отношений сложно все и на уровне ресурсов мало денег все в этот сектор максимум еще чуть-чуть свалились и все дальше просто развитие не идет по седьмому сектору не умеем общаться по восьмому сектору не верим боимся просто не встречаем проводника в восьмом секторе в девятом не идем учителю, к учителю не ценим высшие знания которые делают нас счастливыми в десятом с работой все сложно. А в одиннадцатом нет денег, нет связи, нет же исполнения желаний. А в двенадцатом секторе вообще молчу. Просто все тупо боятся его и не идут из-за того, что бояться. Хотя это не страшный сектор. Я о нем очень много рассказывала. Сейчас не буду. Мы говорим о пятом секторе. Это я вам лесенку провела, где все застряли. Почему я говорю о пятом секторе? Почему я говорю о важности пятого сектора в связке? С вес вес весы, весы вот такие. Именно не весы, как знак зодиака, а весы физически. На одной стороне вот пятый, наработки ваши, представьте, вот там вот лежат, а на другом одиннадцатый сектор, да, и вот оно должно уравновеситься. Но прежде всего начать нужно с пятого сектора. И пятый сектор это образование, но не всякое. Во-первых, это образование, которое уже вы сами выбираете. Не то образование, которое вот вас заставили в школе поучиться, потом непонятно, вы еще не знали, не чувствовали, что вы хотите. Вы пошли там в университет или в училище какое-нибудь, среднее образование. Нет, пятый сектор, это где вы сами такие поняли, да, вот я хочу сюда идти учиться и пошли. Вот. И это такое образование, которое раскрывает вашу индивидуальную силу и творческий поток. Запишите это себе. Вот это должны, прежде всего, люди изучать. Астрология нужна каждому, поэтому я говорю. Потому что вы начинаете понимать себя, понимать других, эффективнее взаимодействовать, понимать всю систему. И этот, вот этот творческий поток духа, конечно же, обязательно раскрывает. Хотите или не хотите, рано или поздно оно раскрывается, когда вы понимаете себя. А пятый сектор – это также продолжение потока жизни. Дети, детища, проекты определенные какие-то, <къех> уникальные, особенные вами созданные, это тоже мало, конечно, кто хочет продолжать делать, там нужно много, много трудиться, и еще мало где есть в образовании, в таком серьезном, э а серьезное образование, это где будет ваша индивидуальная сила раскрываться, запомните, запишите, пятый сектор, это образование, где раскрывается ваша индивидуальная сила, и проблема еще в том, что в образовании часто, отсутствует личная обратная связь от мастера от проводника этого знания от учителя без которой вашу силу на самом деле невозможно раскрыть какую хотите берите сферу просто самый толк будет когда конкретно вы вами и потому что вы же индивидуальны какие хотите с другие схемы берите к вам они могут не работать или недостаточно работать много нюансов возникает но если есть, есть от мастера от проводника пути лично обратная связь самый быстрый способ раскрыть индивидуальную силу и творческий поток. На это большая проблема нашего времени. Вот. Сразу скажу, что я в своем обучении настолько сохраняю и стараюсь всегда это холить или лелеять. Ну, у меня пятый сектор, еще раз подчеркиваю, очень ярко проявлен. И я даю сакральные знания, глубокие. Тут вообще нельзя без личной обратной связи. Это просто небо и земля обучение с этим и без этого. Да, конечно, можно и без этого, но тот эффект, тот результат и то раскрытие индивидуальной силы несопоставимо и по скорости, по объему, и по содержанию, и по качеству. Идем дальше. Дальше про деньги поговорим немножко, немножко вздохну. Напишите, так, напишите что-нибудь. Напишите интересно ли вам интересно. Конечно, время летит. Я буду сегодня все-таки дольше говорить. Не могу. простор нельзя. вот Не могу я. И же не могу сейчас взять и остановиться, хотя 50 минут прошло уже. нет ощущение, что 15 лет. Я поговорила. Так. Может две части сделать. Так, давайте договорю. Вот мы еще про оси говорим, про оси поговорим. И, и дальше будем все-таки говорить. Так, вы пишете, интересно, да, супер, спасибо большое. Пишите, не уходите, чтобы я продолжала, потому что от вас зависит поток. Вы меня слушаете, в поток включается только для вас, кто меня слушает. Про деньги поговорим. Деньги тоже связаны с одиннадцатым сектором. Все вы, наверное, знаете, дом, денег, одиннадцатый дом. Ну, естественно, звездики, все равно одиннадцатый сектор с водолеем, это все тоже связано. Все эти йоги богатством и так далее, которые на самом деле нужно глубже намного понимать и делать в эту сторону хотя бы что-то, чтобы это действительно были йоги богатства, без действий ничего не будет, за редчайшими исключениями. Так вот, деньги. Вот если вы не узнали до сих пор настоящую основу денег, их не будет много и надолго. Хотите много денег? Все хотят, вы сами себя это спросите, я сейчас как бы вас не спрашиваю, вы все взрослые люди, можете сами себя спросить, вы хотите много денег себя спросите. хочу я много денег, хочу я на постоянной основе, я называю это долгосрочно, не вот там один раз пришло, загорелось и ушло, и, и, и потухло, вот, хотите, чтобы исполнять все ваши желания, это 11 сектор, о желаниях в 33 уроке, потом не поленитесь, посмотрите. Конечно, вы хотите, чтобы были связи, авторитетные друзья, которые дают новые возможности. Вообще, вот эти встречи, которые соединяют. Вот водоле это соединить. Соединить э, то, что раньше было разъединено. Соединить что-то на новой основе. И э, вот этот апгрейд системы сделать. Вот, это все с водолей. Конечно, там минусов тоже куча. Можно это все делать в такой темноте и черноте. Я не просто сейчас не хочу говорить, не успеваю говорить. И нет смысла. Мы прям в свет идем. Мы же про Джотиша говорим. Джотиш приводится как свет Бога. Поэтому мы о свете. А, так вот хотите признание популярности славы почести наград блистать как звезда это все одиннадцатый сектор это водолей это недостижимо для большинства так считает большинство но если а, вам до сих пор на всех все равно при этом вы никогда не дойдете до этого одиннадцатого сектора Вот. то есть как как вот это вот преодолеть вы должны очень глубоко осознать И это не значит что вы должны что-то делать теперь там, я отжить говорю об астрологии и об осознании ни о чем другом я не говорю, да? Но вы должны осознать, я есть часть всего, мне не все равно. Вот это вот тоже пятый сектор. Я есть частичка всего. И тогда вас вытолкнет водолея, что вы понимаете, что от вас кто бы вы ни были, неважно вообще кто, неважно какая ваша профессия, социальная роль, статус там и так далее, но вы в системе, в этой, вы часть системы, вот это очень важно. Это очень сложно понять на самом деле, непривратно. Вот вы все равно поймете так, как вы поймете. А я вношу в это свой смысл. О смыслах. <смех> О смыслах лучше говорить. Все-таки, начиная с астрологии, вот сейчас просто в потоке. Так вот, просто запомните, запишите, поразмышляйте. Если вдруг у вас сопротивление в этом идет, поразмышляйте об этом. Я э, говорю глобально, что если вам до сих пор на всех все равно, или на... вот вы делаете какую-то свою работу буквально, какую-то индивидуальность свою проявляете, и если вам все равно на... На, на других при этом вы в долгосрочные ресурсы не уйдете. Подумайте об этом. Не буду останавливаться, идем дальше. В итоге мало кто понимает у нас связи большинства своих проблем. Проблем с неразвитым пятым сектором. Да? Или с неверно развитым пятым сектором. Когда он неверно развит? Когда вы пошли на модное обучение, а не на самое нужное. Когда вы э, на какую-то иллюзию повелись, они а разобрались в деталях и не пошли на качественный формат. Это же все ваша воля. Вот и все взаимосвязано, это очень важно понять, ощутить прям сердцем, что все взаимосвязано, оно прям перетекает друг в друга. Мы сейчас концентрировались пока на пятом, одиннадцатом секторе, а так вообще все взаимосвязано, да. Ну на осях это очень хорошо понимается на самом деле. Вы кто понимает, о чем я говорю, что все взаимосвязано, напишите, понимаю, <с Phy> я почитаю. И если у вас что-либо не получается в какой-то сфере жизни, да? или какие-то пробле проблемы там. Значит, нет просто основы, нет вот этого фундамента, на, на, на, на чем должен реализоваться этот сектор. Очень простая и эффективная техника. Идите в сектор напротив. Вот, Поэтому вывод просится, я даже новый слайд себе написала, сделайте важнейший вывод жизни. Все решают знания или их отсутствие. Да? Вот. Я вот в своих трех школах делаю, у меня три школы, еще раз подчеркиваю, я делаю акцент именно на пятом секторе, на индивидуальном подходе, на индивидуальном развитии, на индивидуальной личной обратной связи, это не просто, потому что много учеников, но это очень действенно, поэтому я это сохраняю и дай бог всегда буду сохранять. Поэтому, если у вас сложный период, проблемы, инвестируйте в знания. Кстати, знания – это Юпитер, высшие знания. Высшие знания – это какие? Это которые делают вас счастливым человеком. Все очень просто. И там должна быть личная обратная связь. Я бы сказала так. Хотите быть мастером – быстро становиться мастером. Обязательно нужно идти туда, где есть личная обратная связь. Второй код урока, солнышки. Спасибо, что понимаете. Все пишите, что вы понимаете. Я рада. Второй код урока в том секторе, где у вас водолей. В начале урока был первый код. Не скажу, кто опоздал. Я всегда даю еще несколько минут. Плюс сама всегда чуть-чуть опаздываю. И поэтому, думаю, все увидели первый код урока. Второй код в том секторе, где у вас водолей. Так. Дальше у нас начинается немножко еще углубление. Я вот думаю, может быть, второй частью это записать. Так хочется, чтобы все послушали. А если будет большой урок... Все же ленивые, пятый сектор. Он вот, кстати, туда прям э э э входной билет отсутствие Лености, да. Хотя лень связана с тем, что у вас нет энергии, нет энергии, потому что у вас нет качественных знаний, все вот, вот так оно и закольцевалось. Это и есть тот самый, вот этот вот. Закольце, ну, очень легко что-то закольцевать в проблеме, а надо из нее выходить. Вас вытаскивает из проблемы, из этого кольца проблемы учитель обязательно. Ну, личность, авторитет какой-то, знание мощное, а оно всегда должно быть связано с учителем. Так, так, так, так. Я вот думаю, давайте, может, две части сделаем, потому что у меня тут еще по транзиту много важных, то есть у нас прям ровненько половинка прошла. Вот, я думаю, будет так всем удобнее, чем. Продолжайте, все пишут, продолжайте. Так, так, так, что же мне сделать? Просто мне надо, чтобы еще сохранился этот эфир. Очень хочется. Если все пообещаете вернуться, прямо сейчас же, может, не сложно на кнопочку нажать. Давайте, может, две части сделаем, потому что я не хочу очень спешить и не хочу очень затягивать, и чтобы у нас было две части. Обычно это легче. Напишите мне, поддержите, напишите, давайте все перезайдем обязательно вторая часть вернемся все пишет просто сложно на самом деле больше часа смотреть слушать очень-очень а многие написали попросили сохранить эфир чтобы прям мы посмотрели потому что это действительно а, такой а, долгосрочная задача да все никому не сложно да на кнопочку нажать ура ура только давайте перезаходите, я как раз водички попью и продолжим потому что еще много нужно сказать если я буду спешить я буду меньше говорить давайте я спокойно да Надеюсь, это нормальная идея, и у меня сейчас все сохранится. Все. Тогда вот прям не прощаемся. Хорошо. Давайте сделаем вторую часть. А вторая часть, мы говорим про Сатурн, про транзит Сатурна. Мы первую часть обязательно смотрим, пожалуйста, потому что сейчас идет уже продолжение. И тема транзит Сатурна в следующее созвездие. Эти задачи важны аж до 2025 года. Они очень важны с нашим продвижением вперед, с деньгами, с ресурсами, с исполнениями желаний, с высшими достижениями. Но одновременно Сатурн курирует у нас время, карму, ограничения, зрелость, восприятие, работа тоже с Сатурном связанным. Просто вспоминайте 10-11 сектор в гороскопе. Это вот все сатурнянское, но у нас акцент на водолеи. Мы с вами продолжаем, я вижу, все почти присоединились. Спасибо большое. И мы продолжаем говорить о транзите Сатурна, который происходит раз в два с половиной года. Сейчас я хочу сказать прям такую астрологическую информацию. Всех, конечно, интересует по каждому созвездию, да? Пока для каждого знака зодиака. Весна 2022 года, конечно, такая особенная, что Этих задач у нас у всех просто в 4 раза больше стало. Даже вот астрологически это четко понятно, да. Еще раз повторюсь, весной Ираху-Кету перешли. Прошлый открытый урок об этом был в новой созвездии. На ближайшие полтора года сменилась задача. Юпитер на почти прошлой неделе, да, 10 дней назад, перешел в другое созвездие, такой раз в год бывает. И вот сейчас Сатурн скоро перейдет, на следующей неделе 28 апреля. На 2,5 месяца сначала, а потом... До конца года вновь в Козероге. Из 2023 -го года до середины 2025 он у нас будет вот от Водолее. И вот эти задачи очень важно осознать. Мы очень круто поговорили про оси в предыдущей части. Обязательно смотрите, если вдруг кто-то не посмотрел. А я хочу сказать, что транзит Сатурна по каким-то секторам будет проще, по каким-то секторам будет сложнее сложнее в кавычках, конечно же, в зависимости от вашей подготовки. Это как вот, понимаете, вот человек не, го не готовился, не бегал никогда, ему сказали все, а тебе нужно бежать просто бежать там не за три дня подряд. У него же нет подготовки. Вот он так будет побежит, как вот нет подготовки. А тот человек, который, допустим, бегал всегда, он знает какие-то нюансы, тонкости, он по-другому побежит. Вот эта сложность она очень относительна. В зависимости от подготовки. Но, тем не менее, есть у нас такие сектора сознания, куда мы, где, так сказать, Сатурн не очень приятен, особенно неприятен. Не сам Сатурн как планета, мы не о планетах говорим, а о том, что они символизируют в нашем сознании, в нашем даже физическом мозге головном, в нашей всей системе организменной, духовной. Потому что, видите, системы тоже курирует Сатурн, кстати. И чаще всего, конечно, вы, наверное, в жизни видите систему с плохой стороны, вот. а вы тоже система, в этой системе, и с плюсовой стороны тоже это все можно раскрывать, конечно же, но это большая работа годами, десятилетиями, эпохами, тысячелетиями, вот это вот Сатурн, это не все так быстро. Хотя не надо тоже в такую прокрастинацию совпадать. Ну, раз сложно, не буду делать. <с> не получится. Транзиты, они такие. То есть, для этого мы это изучаем. Не получится мимо этого пройти, перешагнуть. Ну, никак вообще. Поэтому в этом выгоднее разобраться. И это несложно. Просто нужно э -э, быть начеку, когда Сатурн идет по второму, четвертому, восьмому, двенадцатому домам. Как легко запомнить внутренние дома. Просто берите дома Мукши, четвертый, восьмой, двенадцатый и добавьте второй э -э -э. Второй, четвертый, восьмой, 12. Вообще, в принципе, по ним, когда идут... Инстаграм выключился. Вообще, секундочку. Хорошо, что ВКонтакте идет. Наверное, в Инстаграме я уже не буду. Вторую часть потом ее залью со слайдами. Все, я продолжу ВКонтакте. Надеюсь, все, кто в Инстаграме, поняли при присоединяться в ВКонтакте что я говорила, все малефики, все такие, ну, сложные в кавычках планеты, а это не планеты, это ваши вашей части сознания, да, допустим, Марс, он не горячий, не холодный, грубо говоря, Марс это ваше действие, вот как вы действуете, такие вы плоды будете получать, если будете неэффективно действовать, ну, плохие плоды будут, понимаете, то есть вся астрология, нельзя, нельзя в ней взять и что-то выделить и сказать, вот это плохо и все. Потому что это будет неверно, неверное понимание вообще астрологии. Астрология — это не что-то вне. Это не влияние на вас. Это изучение вашей системы. Вашей индивидуальной неповторимой системы. Все. И все, что вы видите в гороскопе — это вы. И ваши задачи — это тоже вы изначально выбираете их. вот Идете по плану. Через планетарные периоды это мы видим. И что-то Хотела сказать. И не надо бояться никаких секторов. Но есть и сектора, которые лично у вас будут слабые. Или э, по задачам вашим вы там что-то не доработали раньше. Там будет просто больше работы в этом воплощении. И эта сложность, не нужно ее бояться. Никакую сложность. Конечно, сейчас вот у некоторых людей начнется с Адесати, например. Каждый э, вот этот сдвиг Сатурна, это для какого-то созвездия будет сложнее. Но опять же, сложнее. Почему? Потому что вы не подготовились, потому что вы не повзрослели, потому что вы не взяли ответственность. Понимаете, вот там всегда будет если. А если вы это все сделаете, не будет сложно. Понимаете? То есть... Почему так много чаще всего люди слышат негатива из астрологии, не от меня, а из астрологии в целом. Я говорю, от, ну, как бы я, я по-другому все это рассказываю, вот, э, потому что никто ничего не делает, понимаете, ни у кого ничего не проработано, никто не хочет взрослеть, все хотят, чтобы за них все сделали, ограничения всех для всех все, ну, как бы э, вот Сатурн курирует ограничения, а их нужно сейчас осознать. Вот там, куда зайдет Сатурн в какой дом, там. Э, Могут прийти какие-то новые ограничения которые должны дать вам почву для созревания сатурн символически можно представить как скорлупа яйца где цыпленок внутри если этой скорлупы не будет как он там разовьется чтобы входящую такую живую милую штучку превратиться как без этого сатурна понимаете я уж вообще опускаю тот бред, который в интернете про Сатурн в какую-то вообще в совершенно другую сторону идет. Я вообще не о том, вообще. В Сатурн вообще другая. И вообще вся другая история, если кто-то ну это нужно изучать, не буду на этом останавливаться. Мы сегодня вами на транзите Сатурна, а не просто Сатурн. Но Сатурн курирует такие вещи, которые вам хочется, вот и все. Вам хочется много денег, вам хочется желаний, мы об этом в первой части говорили, Реализация желаний, вам хочется связи, вам хочется, чтобы все было долгосрочно, стабильно, хотелось бы, чтобы это все было еще легко. А ограничения надо осознать, и никто не хочет этого делать, поэтому мало кто это вообще все понимает, мало кого Сатурн, конечно, проработан в плюс ну уж до 30 точно мало у кого после 30 к 30 в принципе первый цикл сатурна там мы должны уже быть достаточно мудро зрелые к 36 сатурн считается созревает та часть ваша которая ответственно можно сказать в 36 мы взрослеем вот так можно сказать уже должны повзрослеть а там где транзит сатурна куда он сейчас шагнет у всех у вас в водолее шагает и все не спрашивает. Потому что циклы есть, циклы развития, иначе все остановится. Если все погрязут только в своих задачах, так сказать, все остановится. Поэтому <смех> мы в своих крутимся, еще все это крутится. Крутится по циклу, я имею в виду. Вот, и вот идет эволюция. Жирновая эволюция, так сказать. Не всегда понятные, не всегда, конечно, приятные. Но вот Сатурн этим и сложен, на самом деле. Так вот, моя мысль. Туда, куда зашел Сатурн, вам нужно серьезно поработать. Я сейчас не буду оставаться по домам, иначе мы никогда не закончим наш открытый урок. Об этом чуть позже скажу, что мы с этим сделаем. Что важно, важно понять, что если это внутренний дом, там кто-то вам близкий, например, в четвертом доме мама, в девятом доме папа, в пятом доме дети. Вот там нужно серьезно поработать, повзрослеть, осознать. Какие-то, может быть, ограничения прочувствовать, не бойтесь их. Есть ограничения по сектору, куда пошел Сатурн. Ну, значит, там нужно знания получать. Вот и все. Там нужно повзрослеть, осознать, серьезно поработать. Вот, прям мантру себе запишите. Ограничения осознать, точка. Повзрослеть точка. Серьезно поработать. Точка. Вот это Сатурн вносит такую задачу, делает этот шаг. Сейчас на 2,5 месяца, до конца года опять в Козерога. Козероги посложнее, на самом деле, Сатурн. Почему водолей все-таки это точка тройной силы, это точка Мула -триконы. Поэтому мы будем верить в то, что легче все-таки сейчас будет, когда он войдет в Водолей, Потому что водолей, козерог, он прям без, беспощадный, бесчувственный. Это же оборотная сторона рака, козерог. Вот Многие не сдавали. Вот в той предыдущей два с спонагона, кому было очень-очень-очень-очень-очень сложным, не сдавали вот эту реализацию по козерогу, потому что не было наработана рака, чаще всего. Вот так, так всегда со второй частью гороскопа. Вот на слайдах посмотрите, или у кого, откройте натальную карту, у нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 половина и 2 половина, 8, 9, 10, 11, 12. Вот эта вторая половина, она всегда зависит от реализации первой половины. На оси, очень простая и мощная техника, на оси. Вот, поэтому, кто было очень плохо в прошлые два, предыдущие два с половиной года, ну, ничего не наработали в четвертом секторе. Сейчас это смещается, экзамены, уроки определенные пройдены, выводы сделаны, а кем-то не пройдены и не сделаны, до следующих 30 лет, возможно. Опять же, я сейчас опускаю моменты, что у вас в личном гороскопе могут быть идти, те, и те, и те, и те задачи. Вот такие вот воплощения. Не в детском саду, а в университете, где очень много задач. Но если вы их все раскладываете по полочкам, это не становится проблемой на самом деле. Все спокойно. Планетарные периоды знаем. Идем по реализациям, добавляем задачи транзита, которые я сейчас рассказываю. И все замечательно. Но тут нужно, конечно, не запутаться поэтому личная обратная связь, практика, исправление ошибок в астрологическом понимании и все будет замечательно. Итак, если у вас идет э, Сатурн по пустому дому, или по планете сейчас какой-то гигантская, гигантская разница, гигантская просто полегче, когда по пустому дому. Вот у кого по какой планете идет, у кого идет, напишите. Например, у вас в Водолее есть планеты. Вот сейчас Сатурн туда надавит. И скажет, работать, господа, по всем параметрам этого, этой планеты, которая в пойдет по Сатурну. Вот допустим, у кого-то, вот напишите, у меня там Марс Водолея, Венера в Водолее, у кого там что, Водолея, Луна в Водолее, Юпитер Водолея, да все что угодно. И вот эта сама планета, как начнет сжимать, не, не сама планета, а сейчас скажу, сферы жизни, которые закреплены за этой планетой, будут начнут сжиматься. Вот эти ограничения нужно осознать, если они придут. Они не обязательно придут к тем, кто это уже сделал. Вот в чем прикол, вот в чем фишка вся всей, астро, всей астрологии обучения. Что вы начинаете понимать, быстрее это все соображать, в нужное русло работать, и к вам не приходят ограничения в таком объеме, в котором приходят к тем, кто этого не знает. Все же в сравнении познается, понимаете? Поэтому. Если у вас есть планеты водолея, вот вот кто-то пишет Юпитер водолея, Луиза пишет, вот туда Сатурн хоп и Юпитер нужно структурировать будет и все его параметры там будут ограничения осознать по Юпитеру. Все, что, я сейчас не буду говорить, да, что по Юпитеру. Это вы ученики, вот Луиза ученица, вы должны знать это дальше какими домами управляет эта планета там тоже будут отклики и те там нужно осознать ограничения, повзрослеть взять ответственность повзрослеть это значит понять что у всего есть у всего и все не буду останавливаться на то что такое повзрослеть три часа надо говорить серьезно поработать там надо вот не буду отвлекаться от, от, ну, от стержня нашего урока вот, при, при этом нужно еще наложить, какой личный период, под период у вас идет. Это не сложно на самом деле, если вы поэтапно не пропуская все эти штуки, все это разбираете. Вот. По-пустому будет легче все-таки. Потому что, вот, между прочим, этот транзит любой, это, эти правила можно перенести на любой транзит. И даже порой транзит Юпитера может также. также такой же фон давать, если вдруг у вас Юпитер начнет расширять там хозяина восьмого дома, хозяина 6 дома. То есть очень-очень нужно это глубоко понимать. Но это все на уроках давайте. Так, значит, переход Сатурна в Идалее. У нас еще раз происходит 28 апреля. 21-21 время по Москве. Как интересно, да? 21 тоже интересный цикл. Три семерки. Семь три раза. Что тут можно сказать? Смотрите, момент входа планеты в Водолея, ну вообще любой транзит, мы смотрим по точке начала. Вот ваше воплощение — это тоже транзит. Ваш транзит в этом воплощении. И вот эта минута, когда вы зашли в воплощение, вдохнули воздух здесь первый раз в этом проявленном осознавании. вот. И это у нас называется наш гороскоп, личный гороскоп. И какие там, какой там рисунок сложился, мы, астрологи, аналитики сознания, Такие, знаете, вот как аналитик приходит на фирму и пытается там разобраться, что там не так, почему эта фирма не работает или организация. Согласитесь, это невозможно сделать общими параметрами. Это ну, нужно будет все делать индивидуально, понимать, что там, как там, и хоп, понимаем. Так, вот тут слабо подтянуть, вот здесь сила акцентировать. Вот астрологи делают то же самое. Это кру... Вот крутой астролог, это крутой аналитик. Аналитик себя, аналитик даже абсолютно чужого человека, потому что законы едины. Во всех системах законы едины. И астрология – это учение, и знание, и наука именно о том, что все законы и системы, закон, простите, все системы едины. И Водолея системах, и Сатурна системах. И они все едины. Это как, еще раз говорю, научиться водить машину. Я очень часто привожу в пример, позвольте еще раз привести этот пример. Я когда училась водить машину много лет назад, мы, я запомнила слова моего инструктора. Он говорит: все дороги одинаковые. Я на него смотрю так как одинаково? Это же какой-то кошмар! Как это одинаково? Тут об этом надо подумать, там об этом надо подумать, еще еще все это соединять. Вот. А потом я поняла, когда я научилась водить, что все дороги одинаковые, законы они едины. И вот в астрологии также. Сначала вам кажется, что это все такое разное, разное, разное. Ну, сами гороскопы разные. Но законы, по которым это все выстраивается, не едины. Вот. Это важно понять. И особенно сейчас, если вы долго откладывали астрологию, обучение астрологии, если вам откликается то, что я говорю, вы меня слушаете уже три года, а таких много людей, пожалуйста, начинайте сейчас самое мощное время изучать астрологию, потому что Сатурн, тот, тот, та структура, которая связана с работой, с высшими достижениями, с высшими ресурсами, потому что с одиннадцатым сектором связан именно Сатурн. Это высшее. Начинается с Венеры, с Тельца, да. Но потом мы переходим к тому, что еще у нас есть большой дом ресурсов, это одиннадцатый. А он связан с пятым. Да? Про пятерку уже не говорю, уже поговорила в первой части. Без нее просто никуда. Вы даже не запах водолея не прочувствуете такой, какой он в своем плюсе и своем ресурсе есть, если вы не проработаете пятерку. Вот. И перескочила и забыла да мы говорили о том что начало транзита она показывает ну, большую информацию в ваш гороскоп это начало вашего транзита его очень это очень выгодный ресурс на знать чтобы не стучаться в закрытые не ваши двери чтобы понимать свою суть настолько глубоко не 4 типа личностей, не 267 там 4 типа личности ну, кто это знает знает где да в каких системах психологии там и так далее еще чего там каких-то других систем я как-то гомеопатическую книжку недавно открыла а там написано 67 по моему типов э, ребенка я так думаю какие крутые вы на 67 смогли разложить в общем молодцы астрологии раскладывает ну, как минимум на 108 а как максимум просто до бесконечности потому что в этих 108 вариантах будет еще еще такие разнообразные вариации что это все не пропишешь да так же как отпечатки пальцев неповторима сетчатка глаза неповторима микрофлора кишечника наша кто не знал неповторима несмотря на это есть законы единые и изучайте законы вы начинаете понимать себя вы нигде не записано ни в какой книге никто вам никогда это не расскажет так глубоко как вы будете обучаться изучать себя по кирпичику, по камешку потом это все настолько все хоп это как научиться водиться, водить машину все когда вы ее научились водить, вы удовольствие получаете, доезжаете до нужного места. Эта машина, кстати, с навигатором сразу. Навигатор прям идет, знаете, в подарок. Такая машина. Это я увлеклась о том, что а, сейчас время изучать астрологию. Вот, я вспомнила, что я это хотела сказать. Прям глобальное. Я это часто говорю, опираясь на какие-то другие параметры. Но а, сейчас важно понять, что нужно изучать систему жизни. Если вы хотите это сделать быстро, круто, мощно и супер, мега индивидуально, неповторимо в других вариантах, а, это вот в астрологии. Астрология Джотиш я говорю только о своем обучении. Конечно же, потому что под, под словом астрология могут э, вообще люди, которые не в теме, не в теме джиотиш, не в теме именно моего обучения, вообще совершенно другое понять. Поэтому смысл, смысл, смысл. Возвращаемся к моменту входа Сатурна в Водолеюш. Какая у вас картинка есть? То есть нужно посмотреть просто на созвездия других планет, где они стоят, это тоже даст определенную информацию, какие-то акценты расставит. И так как водолей это знак Сатурна, то Сатурн здесь, ну как бы Сатурн водолеем как бы у себя в своем секторе. Больших связей здесь мы не обнаружим, кроме того, что мы должны сюда раху еще подключить. Водолеем еще раху со управляет, я об этом уже сказала. Поэтому а Раху у нас где вовне. Тут я вообще не буду останавливаться, потому что об этом весь прошлый урок. Что такое Овен, что такое Раху Вовне, почему этот новый цикл, почему он такой сложный, почему все в мире вот так вот. Кто не смотрел, смотрите обязательно, находите время. Там прям часик, не больше. Про Сатур не могу, простите, не могу говорить меньше. Но я думаю, это очень полезно всем будет, и ученикам, и тем, кто случайно смотрит, и тем, кто намеренно смотрит. Вот, тем не менее, вот эту связку возьмите и проанализируйте, вот 11 сектор и 1 сектор, я о нем в прошлом уроке тоже говорила, тоже ресурсная ось, от одного до другого 3 шага, от 11 знака до 1, 3 шага, от 1 до 11, 11, да, тоже, 11 опять здесь всплывает, то есть, конечно же, мы должны опереться на 5 сектор, но, в итоге за эти два с половиной года все-таки дойти, дойти до Водолея, до 11 сектора, расшириться по Раху. Но тут, конечно, расширение по Раху, оно не системное, не структурное, поэтому водолейская энергия ее очень сильно колбасит, простите за слово. Штормит, наверное, еще больше подойдет. И э, про Водолеев... Водолея вообще отдельная песня, конечно. Мы сейчас не о людях водолеях говорим, а о задачах Водолея, что для людей Водолеев, конечно, наиболее актуально просто всегда, они перманентно живут в этом состоянии, в задачах Водолея, а если у вас нет Водолея, то это нужно прям нарабатывать сейчас, потому что экзамены надо сдавать эти все обязательно, рано или поздно, в каких-то сферах жизни, ну, смотрите на ваш Сатурн, в каких сферах жизни прежде всего. Вот, и э, в вот этот момент, наверное, больше всего и важен, что соуправитель Раху находится в Овне, поэтому реализуя сатурнянские задачи, вы по задачам Раху никуда не денетесь. То есть, а Раху, кстати, в Овне, а Овном управляет Марс, а Марс опять же в Водолее. Такое кольцо получилось из Водолея и Овна. Что из этого следует, что в ближайшие, округлим два года, Овен и Водолей одни из самых важных задач. И для овна водолей очень ресурсен. А переход от водолея к овну он такой особенный там переход на новый уровень овна должен быть вот так скажем правильно если Так дальше кстати хотела сказать что мы прошли с вами период очень близкого соединения марса и сатурна это было с 31 марта по 10 апреля я об этом говорила до наступления этого всего периода, но ну, вы могли сами видеть, что как происходило в вашей жизни и вообще в целом в мире. Не буду здесь останавливаться, но это было видно, что был очень непростой период. Мы его прошли, слава Богу, в целом, и э -э наблюдайте, что будет, когда Сатурн в, в Водолея зайдет. По логике вещей должно быть легче, мягче, но в момент перехода Сатурна, первый вот этот шаговый водолей, все-таки рядом с ним Марс стоит. Вот этот момент немножко напрягает, потому что ну, Марс никуда не уходит. Эти марсианские энергии, эти агрессивные, напористые, военные, все, же с Марсом связано. И получается, при, транзи, при начале транзита, да, вот, грубо говоря, рождается серия Сатурна, новая, в нашей эпохе, в нашем поколении который сейчас это все живет и наблюдает. И там точка вместе с Марсом. Поэтому от Марса и Сатурна вместе мы, наверное, в ближайшие 2,5 года очень далеко не уйдем. Вот. Но как каждый разобьет этого водолея? Будет все очень зависеть. Я уже рассказывала да, и говорила, и упоминала, что водолея в темную сторону тоже многие развивают. Настолько темную, что просто там в темноте нет предела. Но... У каждого есть выбор. Осознайте себя. Не надо на других смотреть. Осознайте себя. Вот все, что я говорила в первой части. Это вам даст возможность реализоваться по 11 сектору в плюсе, в огромном плюсе. Сады Сати. На 7,5 лет транзит Сатурна близкий к Луне. Тоже ничего страшного в этом нет, если вы так сказать, пробудились по Сатурну. Кто не видел мой, мои эфиры по Сатурну, первый я в Гуа вела. Обязательно тоже посмотрите. Там есть э, несколько частей. Денежный Сатурн я назвала. Денежный, потому что мы там начинали говорить о деньгах. В итоге мы дошли до очень интересных. В смысле, <laughs> в потоке рассказывала очень интересные параметры. И их связала. А вот. Ведь у нас Сатурн. Сатурн первая и шестая чакра. И первая, самая базовая. да, И шестая. Очень высокого уровня. И оно вот так вот, так или иначе, связано. Так вот, сады сати это особенный транзит, начнется для лунных рыб. Кто у нас лунные рыбы? Напишите. Я сейчас потихонечку начну обращать внимание на ваши комментарии. Буду рада, если вы сейчас какие-то вопросы будете начинать задавать. Я сейчас уже готова основную информацию. Мы еще не закончили, там еще кодовые слова у нас, еще важные итоги. Тем не менее, уже готова вот так немножко почитать вас тоже. Пишите. У кого э, лунные рыбы, вот у вас начнется с А вот кто лунный стрелец, у них закончится с Стрельцы, поздравляю. Вот у меня в голове возник образ лунного стрельца. Четко прям вижу вот этот выход из САД-сати, э, Учитывая обстоятельства и ну, параметры жизни, которые я знаю. Мой муж луна рыба, Мало лунных рыб. Рыбы, они уплыли. Да, в принципе, немножко должно быть у нас здесь. Ну, вот такая информация. Что с ней делать? То же самое все. Э, просто, э, можно сказать, рыбам чуть сложнее будет реализовывать это все в начале. Сейчас о Садесыте не могу говорить никак, но в нем тоже ничего не страшного. Если вы знаете, что такое Сатурн, что такое Луна, э, что такое Сатурн очень близко во, всем, во всей вашей жизни ежедневной, ежечастной. Вот чем Сады Сати вообще? Я вот это уже проговорила, чем вообще все «малефики» сложны, в кавычках, чем почему-то так всех пугают этим. В основном негатив от астрологии слышат, потому что мало кто это все реализует в плюс. Вот и все. И получается, что цельность такая, в основном, что мы слуху, это негатив. А если разобраться в этом всем, как я говорю, пробудиться по Сатурну, а для этого нужны знания, обучение, личная обратная связь, практика, да, где есть учитель, где ему не все равно, у меня такое обучение, не все равно, как проходит обучение мои ученики, я в каждого вовлекаюсь. Это не просто, это время, но это качественное обучение, и эти знания, на самом деле, именно так должны передаваться. Опять я, <связь> Опять я убежала. Смотрите. А, про СД-САТИ говорила, да про то, что если вы знаете вот это все, если вы уже сумели это все перевести, вот эти сложности жизни в целом этой оти их от, отождествляются сложностями, но эти, если вы эти сложности уже осознали, в них выросли, в них осознанно пошли то не должно быть чего-то очень сложного не обязательно будут сложности сложности приходят когда мы где-то не выросли но причем это выросли иногда идет нами понятно где надо вырасти а иногда эволюция души она сама туда пойдет то есть не всегда вы будете это ощущать как осознанный выбор вот у всех все по-разному не останавливаюсь на этом но это лучше изучать это ресурсно это выгодно это это очень круто, это даже может быть в вашей профессии. В наше время очень много да, сокращений, непонятно, что там с этими работами, деньгами и так далее. Сейчас нужно вот в пятый сектор, в качественный войти, это всегда в принципе, не только сейчас, там научиться качественно познать себя, и вот это вот познать себя, оно так ценно, что вы всегда будете востребованным специалистом, понимаете? Если захотите, конечно, в эту сторону идти, но это очень круто, помогать людям познать себя. Это будет астрологическое консультирование. Я ему обучаю, к нему очень серьезно отношусь. У меня очень серьезный большой блок посвящен в моем обучении этому, и я лично это все курирую. Ко мне не может прийти просто человек на курс консультирования. Это обязательно через мое обучение, потому что в консультации должно дальше передаваться именно то, что я передаю. И это не только техники какие-то, да? ладно отвлеклась утекла в рыбы но же юпитер в рыбах так что я хотела сказать Хотела сказать что мы живем в мире и мире эпохи пофигизма что всем на все наплевать в целом кроме себя Это есть не проработанный пятый сектор льва о котором я в первой части данного урока говорила кто вдруг услышал впервые есть первая часть нужно ее найти обязательно послушать если вам вдруг откликается если вдруг вам ой, останавливается так, кто-нибудь что-нибудь напишите, я вижу, что у меня э, немножко зависает эфир, я чуть подожду. Напишите, что вы слышите меня, чтобы я продолжила. Так, я остановилась, <с phim> Луиза пишет, в прошлом году тоже по теме Сатурна были проблемы связи, да. Вот он, понимаете, вот, чтобы мы э, тренировали приятие. Уважали время. Мне тоже, конечно, нужно уже заканчивать. И ваше время уважать, и свое. Я вот важные слова хочу еще сказать. Мы живем в мире эпохи пофигизма. Всем на все наплевать, чаще всего. И сейчас, сейчас не важно, кто в этом виноват, когда мы это упустили. Нужно просто с себя начать. Если вдруг вы думаете, понимаете, это в какой-то маленькой ситуации, большой ситуации, неважно. Попробуйте с этим работать просто с собой, иначе мы не раскроем сектор напротив. Одиннадцатый сектор Водолея. Вот. Еще же нам важно готовиться к эпохе Водолея. Она не наступила, кто еще не знает. По таким настоящим истинным расчетам, вы можете тоже это все сами считать. А эпоха Водолея совсем не сейчас, еще несколько столетий до нее. Так или иначе мы туда идем, мы это все тренируем, с разных сторон тренируем в разных воплощениях, эпохах целых. Да? Я 32-й открытый урок об этом проводила, что ну, рассказывала, обязательно тоже посмотрите, чем отличается эра водолея, эра рыб, западные восточные расчеты, когда реальный переход из эпохи рыб. И там я говорила тоже, почему я сейчас напоминаю, об оси 5.11, и групповое, потому что когда мы говорим о водолее, ну, невозможно не сказать про льва, что является основой водолея. Посмотрите, кто хочет эту тему глубже раскрыть. Вот там 32-й урок, я там рассказываю. Уроки есть везде в соцсетях, а также на платформе обучения структурировано подряд. Запишите, пожалуйста, третий код урока. Важно срочно изучить свою индивидуальную силу. Сектор льва. Вряд ли вы еще до конца ее изучили. Это можно изучить там очень все многослойно, но вы не ошибетесь, когда это придет, когда вы почувствуете: да, я себя знаю, я себя узнала, наконец-то, вот как ученица записала видеоотзыв в машине, у видеоотзыв крайний вот висит сейчас на стене. Вот, она говорит, что вот 37 лет к этому всему ушла Это действительно очень-очень крутые знания о себе, с этого нужно начинать. Итак, важный третий код важно срочно изучить свою индивидуальную силу свою индивидуальную силу это сектор льва кстати в прошлый раз я уже сказала был урок по смене раху кету и в следующий урок кстати кстати хорошо вот все уже как раз присоединились следующий открытый урок можно сделать на разные темы вот смотрите я хочу чтобы вы прям мне написали кто что хочет и потом я может быть опрос уже поставлю значит солнечное затмение же в следующую субботу можно прям вот про это поговорить. Переход Юпитера у нас 10 дней назад состоялся в рыбы, это же тоже на целый год. Можно об этом поговорить. Вот я хочу посмотреть, кому что важно. Мне прям очень интересно. Вот Акшай 3 на носу, это 3 мая. Вот. Акшай 3 это лучший день в году для начинаний. Кстати, если вот прям вот очень-очень все думали думали, когда же начинать изучать астрологию или возобновляется вот 3 мая очень круто прям сесть и слушать эти высшие знания о себе. И еще четвертый вариант. Можно. Я еще, знаете, подумала: с утра прям проснулась, думаю, может быть, мне эфиры сделать для каждого знака зодиака просто? Ну, не думаю, что будет много желающих там на овна прийти или <laughs> на козерога. Вот. Потому что три новых крупных транзита весной у нас. И я бы взяла бы, а я не успела пора хукету. Я видела вашу обратную связь, благодарю за нее, все просили. Вот, не в супер большом количестве, конечно, просили, но активность была, благодарю за нее, но э, я не успела, потому что, понимаете, настолько мир поменялся, настолько все транзиты сразу, вот э, в моей эпохе такой вот прям вот концентрат новых задач впервые вообще учитывая что еще у вас может быть у кого-то смена какая-то большого периода до да, или под периода какой-то 2 три года который это вообще уникальное время вы проживаете и у вас очень много задач а что делать надо надо но когда вы их изучаете не так это все страшно кажется на самом деле вот поэтому напишите какой четыре вот варианта можно первый, второй, 3 4 обозначать ну или саму тему так понятнее конечно я бы взяла, бы, допустим, восходящего знака какого-то. Ну, всех, по идее, надо. Допустим, берем там овны, Тельца, Деву. И вот какие вот эти три крупных транзита, как, какие задачи ставят? И Сатурн, и Юпитер, и Раху-Кету. В одном. Не обо всех все отдельно писать, а в одном. Но это, конечно, большой труд. Много времени нужно, много объяснять нужно. Но это очень интересно, очень необычно. Вот, Конечно, было бы вот это, я думаю, ресурс не всего с астрологической точки зрения. Ну, а дальше нужно мне подумать и вам про, а, поактивничать, хорошо? Пока я иду дальше, еще раз для новичков, э, знакомьтесь, пожалуйста, с этими темами. Это высшее издание, потому что они делают нас цельными, здоровыми во всех смыслах этого слова. Когда мы знаем себя, вот тогда мы полностью здоровы. А когда мы не знаем, мы идем с закрытыми глазами, мы э, нестрячие, то есть мы не здоровы. Поэтому вот, все пишите по знакам интересным так новички пишите как как как это все сделать познакомиться пишите хочу вводный урок я вам безоплатно абсолютно пришлю лично если вы выполните одно условие тоже безоплатные не репост получите от меня мини-консультацию лично аудио формате это не не шаблоны это аудио формат Могу даже давать ваши кармические задачи на, на ближайшее время, да, это по планетарным периодам. Это очень интересно, очень важно. Если, если вам отвлекается целительство, то пожалуйста по целительству также а ваши способности, какие-то задачи по целительству. В гороскопе все абсолютно можно проанализировать, по питанию также. Так, все, быстренько по новостям пройдусь и перейду к главным, еще у нас четвертый код урока, подведение главной мысли и три... Три, так сказать секрета как вообще <смех>, с этими всеми задачами быть подведем итоги по астрологии <смех> какие у нас новости в школе астрологии астропрактика очень крутая последние э, месяцы очень крутая астропрактика ученики пожалуйста не пропускайте напоминаю что с третьего блока первого модуля нужно начинать подключать астропрактику потому что мы должны в практичное русло знание переводить. Это всегда и теория, и практика. Вместе, пожалуйста. С третьего блока уже нужно начинать. Вот. Вот из крайних астропрактик очень важные. Про развод есть, часовой. Я еще параллельно открытые уроки вам на астропрактике даю на самом деле. Вот, например, про развод, часовой урок очень крутой для женщин, необходим обязательно вот Разбирала эпилепсию у мужа, есть астропрактика, очень крутая. Я не помню, я ее поставила или нет. Кризис отношений мамы и дочки, очень крутая, в двух частях есть астропрактика и многое-многое другое. Смотрите, ученики особенно, для понимания того, что это такое, я ставлю некоторые астропрактики, не все, на благотворительной основе в, открытую, в открытый доступ смотрите и понимаете что вы также сможете у меня проходить обучение вот так оно и должно быть с индивидуальными ответами открывая натальные карты учеников. вот тогда это все складывается в тот пазл, когда система начинает работать они вот у вас 100 500 пониманий отдельных по астрологии а связать вы их не можете. а чужому человеку вы их связать тем более не можете если у себя связать не можете. Хотя это очень просто, если правильно выстраивать фундамент. У меня очень мощный фундамент, я на него делаю акцент, ставку. Потому что разбираясь в фундаменте, изучив базовые законы, вы дальше это все сможете переложить на абсолютно любые гороскопы так быстро пройдусь напомню и расскажу для тех кто не знает значит у меня есть родовой курс практика 14-дневный у нас же скоро начнется затмение коридор затмения это будет особенно актуальным повезло тем у кого будет попадать там день рождения кто созреет до этого курса Двухнедельный родовой курс практика очень мощный очень крутой начинается нужно начинать за два дня до рождения то есть забудьте об этом заранее если вы хотите это пройти там есть два формата, общий, VIP, дальше Шактипат, это инициация по астрологии. Дикша я провожу для своих учеников, это тоже моя особенность. Только для моих учеников, завершивших базовое обучение. Подробности лично по школе целительства, какие у нас новости. Завтра у нас воскресенье, присоединяйся обязательно к круг целительства, каждое воскресенье, много лет. Очень давно мы с супругом проводим благотворительные круги целительства, в них может участвовать каждый человек, вход свободный, только нужно записать имя, просто имя человека, которому посылать целительский поток. Мы берем какую-то одну тему, завтра будет решение финансовых проблем очень важно для всех тема участвуйте пробуйте делайте свои выводы это очень мощно для учеников особенно важна практика круг поддержки и тоже всегда всегда знаете чтобы не было в 12 часов по москве каждое воскресенье мы проводим круг поддержки участвуйте обязательно это очень мощно так рейки практика михаил чистку проводит э за подробностями в личку там только по запросу, поэтому нужно запросить. Шакти чистка это женская чистка, я ее провожу. Ближайшая будет 15 мая начинается, середина мая. Очень особенная чистка будет, повторюсь, сейчас все родовые практики, чистка так или иначе тоже связана. Мы, мы Понимаете, мы основываемся на, на, на том, что у нас наработано. Вот это опять же понятие оси. Если мы хотим какую-то проблему решать, нам обязательно нужно вот эту платформу, которая, на которой она держится, тоже реализовывать, осознавать и так далее. И родовые все темы, практики в коридор затмений особенно актуальны. Почему? Потому что затмения, затмения тоже связаны с родовой тематикой. Почему? Потому что там участвуют Солнце, Луна и их производные Раху-Кету. Вот и все. Солнце, Луна, Солнце – отеческие фигуры, Луна – материнские фигуры. Поэтому коридор затмений – это связано все с родовой. Кармической проблематикой, задачами родовыми. И практики в эти периоды они невероятно круто, мощно, в десятки раз мощнее. Поэтому пользуйтесь моментом, не спите, ловите момент, реализуйте это. И вот чистки тоже, соответственно, будет очень особенное. Потому что попадет в коридор затмений. Я э, на расписание я смотрю. 15 мая, в общем, беру только 5-8 женщин, поэтому э, раз в месяц это провожу. И в этот раз совпадет с коридором затмений. Это, кстати, чистка от сексуальных оттоков, эмоциональных завалов, от непрожитых эмоций, обид и в том числе родовых. Инициации по целительству у нас завтра, 24 апреля кто не успел записывайтесь и по школе осознанного питания пока новостей нет я хотела как раз на конец апреля делать 15 поток но пока не успеваю вот поэтому думаю в мае тем не менее первый модуль осознанного питания можно проходить самостоятельно с любого ближайшего понедельника или ждите группы в мае все на этом не буду останавливаться кому интересно вводный урок есть по питанию у меня очень особенный подход очень особенная программа кстати кстати кстати хочу всем сказать у меня же есть ученики которые ученицы которые проходят курс по питанию еще раз еще раз потому что там на самом деле вот этот круг прохода этого это, этого пути он очень особенный. его я даже рекомендую уж минимум два раза пройти чтобы все устаканилось на новом восприятии это все пройти А один раз вообще каждая женщина себе должна это позволить это курс по венере на самом деле очень мощный и следующий поток я добавлю кое что интересное особенное новое расскажу попозже заинтригую немножко все пошли дальше завершаю уже еще чуть-чуть если есть вопросы прям пишите я прям смотрю хорошо всю информацию о наших актуальных акциях и наши контакты все всегда вы можете найти по топлинку который закреплен и запрещенной организации инстаграм и по запросу могу дать сохраняйте ее себе чтобы не потеряться пожалуйста непонятно что происходит с соцсетями что будет происходить мы должны быть на связи на Телеграм, пожалуйста подпишитесь поддерживайте меня в других соцсетях чтобы я была видна чтобы эти знания вот вы все сейчас слушаете, вам нравится вам полезно пусть это увидят большее количество людей а от вас от маленького сердечка сохранение комментария вот от этого очень много сейчас зависит я вас об этом прошу чтобы больше людей увидели эти знания вот особенно вконтакте поддержите пожалуйста потому что я оттуда начинала там самая очень моя любимая платформа по комфорту удобности и так далее все что у нас где Жду вас, конечно, на обучение, потому что открытые уроки это только аромат, понимаете, и делайте еще раз вот этот вывод, особенно на оси 5.11, все решают знания или их отсутствие. Поэтому знания, личная обратная связь, пятый сектор, я все это рассказала, помните, четвертый код урока. Тогда вы сможете выйти в сектор достижений. Это и есть сектор водолея. Пока вы записываете, я еще раз ä, ä, проговорю самое важное про водолея. И закрепим это, завершая данный урок. Еще раз, тогда вы сможете, четвертый код урока, тогда вы сможете выйти в сектор достижений. Юлия пишет, говорили про обновленную чистку, еще не готова? Нет, нет я, я обязательно вам расскажу, когда будет готова новая чистка. А Мария пишет, шактипад, большая ценность». Спасибо, Мария, рада вашему присутствию. Я вас очень хорошо теперь запомнила. Когда вы пишете видео отзывы, я вас очень хорошо запоминаю. Такой лайфхак, чтобы запомниться мне. Так, астропрактики уже есть на первом модуле? На все пишет, да, конечно, астропрактика – это наиважнейший этап понимания астрологии. Что такое астропрактика? Когда я открываю гороскоп ученика, на первом модуле только гороскопы самих учеников открываем. Потому что нужно познать себя, надо через себя пропустить, надо все понять до конца, чтобы пойти дальше, допустим, в консультирование, которое идет только после итога первого модуля. А дальше уже вы все поймете и астропрактика вот да на втором модуле я уже разрешаю задавать вопросы анализировать гороскопы близких родственников и поэтому вы видите в астропрактике это когда я открываю карту дочери моей ученицы карту сына внука недавно открывала и мы анализируем то что рассуждает ученица это практика на третьем модуле уже разрешают даже клиентов ваших разбирать какой-то тонкий момент, какой-то сложный момент, и это очень важный важный опыт такого взаимодействия вашего уже совершенно чужими людьми и моей поддержки, учительской поддержки в вашем становлении понимания всей системы астрологии. Так, первый модуль это консультирующий астролог, второй модуль это практикующий астролог и третий модуль трансформирующий астролог. Так, все писали по знакам, по знакам. Так, если есть вопросы, пишите. А я хотела сказать, что водолей еще раз это структура, это сист именно системная структура, даже больше сказать надо водолей, это система. система, это расширение, то есть нам в любом случае надо сейчас расширяться, хотим мы или не хотим. Просто когда у нас есть этот лев реализованный, это пятый сектор качественный, тогда нам очень легко это сделать, поэтому мы так много об этом говорили. Вот, но расширяться придется, хочется, не хочется, надо будет расширяться, а тут нужны знания, чтобы верно расшириться, потому что Раху может, конечно, э, не планета Раху, я сейчас укорачиваю свои слова. Этот процесс, который называется у нас Раху в нашем сознании, он может очень э, хаотично расширяться, и это не очень эффективно и не очень приятно бывает, поэтому структура наше все. Расширение в структуре. Это и есть водолей. Вот этим, наверное, мы будем завершать. И три главных условия баланса ограничений, которые я обещала. Скажу сейчас вопрос. А первую часть эфира можно посмотреть? Да, да, вот на стене должно было опубликоваться. Так, в любом случае у меня записывается со слайдами, и я это буду загружать и в YouTube прежде всего. Там будет подписано первая часть, вторая часть. И ВКонтакте обязательно загружу. И на платформе обучения. Итак, три главных условия баланса. Первое, опереться на реализацию прежде всего пятого сектора. Да? И это прежде всего образование с раскрытием индивидуальной силы. Или быстро это все изучить. Уже времени медлить нет. Второе, открыться совершенно новым действием, учитывая не только себя, Лев, но и всю вашу группу людей. Это Водолей. Это новые задачи по Водолею, по 11 сектору. И третье. Обязательно раскрывать верно не только Сатурн. Это время, карма, зрелость, приятие, достижения, но ну и Раху. Это предназначение, в первой части много говорили, самый большой прорыв, в том числе родовой. Очень символично Сатурн сейчас заходит перед коридором затмений, перед солнечным затмением в это все. Именно в сектор Водолея который связан с араху, араху связан так или иначе с родовым прорывом. Очень все это символично. И нам надо, наверное, порадоваться, взять это на вооружение и идти смело в новые задачи. Хотим или нет, надо туда идти. Потихонечку будем завершать. Вижу благодарности уже. Лилия пишет: много нового узнала. Период Меркурикет вернет меня в обучение. Да, пожалуйста, ученики, которые заснули, уснули, устали, берем новые силы и маленькими шагами возобновляем уроки. Ленивцев тоже очень много. И вы ни в коем случае не виноваты, конечно, я вас не ругаю. Мало энергии, мало сил. А это все по кругу. Приходите сначала тогда в школу целительства, чтобы понимать, откуда силы брать. Они у вас внутри в колоссальном количестве есть. А если на физике вам сложно и вы грузные вы тяжелые вам плохо вы не знаете вам от всего плохо от всей еды плохо приходите обновляться на курс по осознанному питанию почувствуйте себя как в 18 лет так пишут многие мои женщины легче становится больше энергии начинаем изучать знания легче жить подводим итог урока ученики пожалуйста кодовые слова в личный диалог скидывайте вконтакте преимущественно удобнее всего у нас у каждого с вами, да, личный диалог туда и пишите. И, пожалуйста, не забывайте писать ученики по астрологии на каком вы модуле, на каком вы уроке, чтобы в моем фокусе быть. Я одна, вас много, поэтому инициируйте, не бойтесь, пишите мне, и вы в моем фокусе. Так, и записывайтесь на воскресный круг завтра. Все, я договорила. Спасибо вам большое за внимание. Длинный, конечно, получился эфир. Ну вот Сатурн, он такой. Тело где-то что-то оставить открытым. Вот, Лидия шахте везде у меня э, никнейм, э, добавляйтесь. И ВКонтакте, и в Телеграм, пишите лично, пишите, если хотите познакомиться. Если вдруг вы учитесь в астрологии, а вам сейчас, вы услышали, что целительство, это вообще 12 сектор, сейчас там возможности, там Юпитер. вот Туда тоже можно очень мощно шагать. Там, там приятные возможности. Но от Цитурна мы не убежим далеко, и какие-то не очень приятные э, реализации нам тоже придется решать. Да, поэтому... Это все нужно виртуозно совмещать. Всех вас благодарю. Сейчас чуть, чуть почитаю вас и буду завершать. Да, вот я хотела сказать, что возвращайтесь к обучению, я всегда помогу, если где-то застряли, пишите. Мне очень важно, чтобы вы хорошо понимали весь материал обучающий, чтобы все получалось. Мне не все равно, и я очень рада вашим результатам, поэтому нет энергии, приходите на целительскую школу нашу. Школа естественно целительства Рейки вот так полностью. Если вдруг в астрологии где-то застряли, тоже пишите, помогу, разверну. У меня много этой энергии, которая мотивирует, мотивирует логично, понятно и ресурсно. Так, вопросов больше не вижу в сатурнианский эфир, пишет Таскар. Ну все, тогда будем завершать. Всех вас жду в личной диалоге. И самое главное, учите уроки. Сатурн вам всегда это тоже будет говорить. Ольга пишет, а кодовые слова только для тех, кто уже учится у вас. Ну, я из них составляю важную фразу, такую основную мысль урока она в принципе тоже полезна. И э, для доступа к бонусным, э, бонусным урокам определенным нет, то можно и так э, всем всем можно записать, написать мне, сделать этот маленький первый шаг. А интрига? Марина, напомните, о чем интрига? О том, что я добавлю в курс по осознанному питанию в первый модуль. Или, или что что-то еще может обещала сейчас поток завершаю интрига в следующий раз да следующий открытый урок нам нужно будет решить что и я не знаю найду ли я время прям 30 но было бы конечно круто день затмения день затмения он очень крутой для духовных разговоров задач осознаний но там посмотрим. Все будет зависеть от вашей активности, поэтому активно пишите. Хотите ли вы открытый урок 30 апреля, следующую субботу? На какую тему из мною перечисленных я прям напишу? Хорошо? Отдельный пост создам. И вообще жду вашу активную обратную связь в знак благодарности. Благодарю сейчас, что пишете. Но самая большая благодарность, когда вот выйдет пост, чтобы вы сразу написали там. Тогда его увидят большее количество людей. Возможно, посмотрят записи. Ну а дальше у кого какая дверка и кого путь куда доведет. Все. Спасибо всем большое. Благодарности идут сердечки, идут затмение, тема. Третью фразу пропустила. Кто-нибудь напишите, что там третья слова, третий код да, урока. По-моему, срочно осознать свою индивидуальную силу. Вот, изучить, изучить, не осознать. Осознаем мы только в процессе изучения. Надо изучать, надо обучаться. Не ленитесь по пятому сектору, пожалуйста. Учите уроки. Все. Всех обнимаю светом и любовью. Всех благ. Так.